Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! У меня для вас рецепт вкуснейших творожных оладьев. Не сырников, не пончиков, а именно оладьев из творога. Если вы еще не знакомы с этим рецептом, то готовьте сразу же и не раздумывая. Это бомба! Итак, в яйца добавить щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Достаточно просто перемешать, не взбивая в пену. Это мы еще успеем сделать. Влить в эту массу кефир, у меня он как всегда постоявший, а не свежий. А для реакции чайную ложку без горки соды. Немного перемешать. Очередь дошла до творога. У меня он достаточно мягкой породы. Соединить его с общей массой сначала с помощью венчика, а затем перебить блендером. В тесте крупинки творога нам не нужны. Также блендер взобьет эту массу в пену, нам это на руку потому что тесто должно получиться воздушное. Самое время закинуть муку. Делаю это в два приема. Все тщательно перемешиваю. Консистенцию теста определяю по тому, как тесто сползает с ложки. Это происходит не быстро, не медленно. Выбираем золотую середину. Тесту можно дать постоять около 10 минут. В сковороду с небольшим количеством растительного масла Нагреваем до средней температуры. Очень удобно тесто на оладьи выкладывать ложкой для мороженого. Это быстро, удобно и форма получается ровная и аккуратная. Жарить оладьи на среднем огне с двух сторон. А теперь вечный вопрос. Опадают ли оладьи после жарки? Судите сами. Осели они, наверное, процентов на 20, но остались достаточно пышными и высокими. Сами по себе очень мягкие, нежные, с ярко выраженным вкусом творога. Даже не знаю, как лучше вам показать, какие они изнутри. Камера не передает такие нюансы, но поверьте, оладьи просто чудо. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон appétit и абьянтол.